Всем привет, с вами я, Авули, и сегодня мы поговорим о Little Nightmares 2. И кажется, о чем же нам еще говорить? Ведь мы уже разобрали данную игру. Мы разобрали антагонистов в локации. Но я не учел одного. После выхода игры и э, дохода до финала нам дают еще одного антагониста. Будем называть его Глаз, либо же Око. Разрешок как-то не подойдет, да? Окей. Это антагонист, и он создал всю вселенную Little Nightmares 2, а также Little Nightmares 1. В первой части еще был значок глаза, и многие игроки задавались вопросом, а что же все-таки это? И почему, когда он смотрит на людей, они искажаются? В первой части, когда глаз попадал на детей, они превращались в камень и не могли двигаться. Во второй части у нас глаз управляет всем миром. Он создает людей-монстров, он доводить людей до э, конца, то есть типа люди просто это телевизор и смотрят его, ну а также люди, которые сплюют крыш. Мир просто пошел который под хвост именно из-за этого монстра. Это главный антагенец, который управляет абсолютно всей вселенной Little Nightmares. начинает первую первой части, заканчивая второй. И это достаточно интересный персонаж, ведь о первой части нам ничего о нем не говорилось. А уже второй, нам его показали и даже а, дали возможность как бы поиграть с ним. Данный персонаж берет страхи человека. Страхи все его закровенные мысли, желания, ну и также чувства. Он а, дает а, видимость человеку того, что он помнит. На основе его своей происходит кошмар. То же самое было и с Мона. Моно убегал от шестой. Вот. Это объясняет то, что данный монстр.. Просто вникает в голову человека и заставляет его поверить то, что находится как бы именно с этим человеком, против которого, например, Мона убегала в шестой год, вот, снова-то, опять. В первой части мы гадали, почему же у нас есть такие люди, как, например, те же самые э, гости. Из-за чего они такие? Почему? Почему это так? Да потому что глаз захотел, чтобы мы видели их такими. Он открыл лесом внутрь и увидел всю сущность их. Просто заставил есть, постоянно есть. А потом становится едой для таких же костей, как и они сами. И почему номы у нас есть на корабле? Да потому что это дети, которые боятся. И глаз сделал их такими. Он сделал их вечно боящимся всего. Они боятся всех, кроме друг друга. Кстати, а ч, почему же я так думаю? Ну, первое. Во-первых, в литм на 2 есть школа и есть дети. Да, мне, конечно, задирают друг друга, но они держатся все вместе. И по идее это похоже на номов. Ведь номы реально держатся все вместе. И боятся присутствующих. В литм на 2 дети могут дать отпор. Поэтому, какова же власть глаза в данной игре? Власть э, глаза, ока, называйте как хотите просто неограниченно. Он поменял улицы, он заставил людей смотреть свои телевизоры, он создал серого человека. Серый человек просто безинвестиционально приходит за некоторыми людьми, которые должны стать монстрами. Ведь пологие вещей, глаз же не делает монстрами каждого. Например, людей он фактически не трогает. Он заставляет смотреть телевизор, но вида не изменяет. То есть человек как был человеком, то есть как он существовал, так он и существует. Uh, он изменяет лишь некоторых. Например, учительница. Это тот персонаж, которому пришел серый человек и сделал его... ее Что-то вроде нечто змеи. Ну, вы понимаете. Также власть Кваза просто неограничена. Он может забирать людей из привычных мест. Я не знаю, куда переносятся данные люди, но... И это... Они просто исчезают. Они просто... Это они... Я не знаю, куда они попадают, но они... Тупо исчезают. Что же нам об этом говорит? Глаз самый главный антагонист. И он испортил весь мир. Возможно просто говорю, нос. Я предполагаю то, что весь мир поглощен глазом. Глаз может забирать людей. А также люди, которые остались, делятся всего на 4 класса. Первый класс. Монстры. Это самые опасные существа. Их можно назвать даже некими боссами в данной игре. Это такие боссы, как, э, например, тот же самый доктор, либо же учительница и серый человек. Второй класс – это дети. Дети – самые безобидные существа. Я говорю про детей, которые разумные. Детей в данном мире охотятся за детьми просто все следят. Дети – это просто некая проблема глаза. Так, дальше кто у нас? Это зомбированные люди. Они стоят просто у телевизора и смотрят, смотрят телеканалы. Ну, кстати, это шипение телевизора и переключения между каналами, то что, вот, то, что они смотрят. Они не могут от него оторваться и в целом они игровому процессу никак не мешают. Они теряют все смысл существования и просто стоят и втыкают. Так, ну и последний класс — это самоубийцы. Это люди, которые создают, куда они попали и не могут с этим смириться, но и сделать они ничего не могут, ведь власть клаза безгранична, просто безгранична, вы понимаете? То есть люди осознают свою беспомощность, бесполезность перед этим существом. Я надеюсь, что данная теория вам понравилась. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. It's black and white